Я видел немцев, милые ребята. Они гуляли по большой морской. Что говорили, было непонятно, но явно был веселый их настрой. В глазах у них уверенность читалась, что это мир для них, и он неплох, и я решил себе позволить шалость, им громко спину крикнуть «Хады! хох! Но я не стал пугать их, передумал И не сказал, что Гитлеру капут А вдруг туристы не оценят юмор Большой скандал возникнуть может тут А немцы, им здесь нечего стесняться Не для того отправились в круиз С девчонками устроили друг танцы Ах, девушки, где ваш патриотизм? Вот бар в пивной заходят парни смело, хмельной напиток, видимо, любя. Подумалась, а что тут фрицам делать? Им лучше бы быть, пиво у себя. Могли сидеть бы в Мюнхене за стойкой или берегам отправиться другим. Нет-нет, я не советчиком, ни сколько, но подсознание крутится враги. Здесь никого воспитывать не нужно, и это с нами было не вчера». Но замечаю, слишком равнодушно глядит на ветеранов Немчура. Германия покаялась, как будто, вопрос закрыт, но мною не решен. Возможно, что я сам себя запутал, и все же, как скажу им, Данка шон. Возможно, нам войны не пережившим, такая насторожность вредит, но только память, раной не зажившей, Все время кровоточит и саднит. Круизный лайнер, пор, зайдя сегодня, сверкал в лучах от носа до кормы. Мне показалось немцы нас свободней. Хоть были победителями мы.